А завтрашний матч мы подготовили для вас грандиозное шоу. Просьба всех, кто придет на завтрашний футбол, всех посетителей трибуны Б, С и Д, прийти заранее. К стартовому свистку каждый из вас должен быть на своем месте, потому что вы станете частичкой поздравления нашего великого прославленного клуба. И просьба при выходе команд, каждый возьмите модуль и поднимите его над собой. Поднимите его на вытянутой руке. Ничего сложного, просто возьмите его и растяните перед собой. И тогда у нас получится офигительное поздравление.